Блин, ну играет ему вообще по <связь> <связь> Он за игру 10 раз из ТС вышел и зашел <связь> и не сломал. <связь> <связь> а? <связь> Ч <Че>, ⁇ по <связь> кайфу, <связь> чтобы... <было>. Я понял. <связь> так положено, блядь. <связь> <связь> <связь> <связь> Ой, блядь. <связь> <связь> Сука, Ника, ну почему ты сразу в ТС не зашел? Я бы тебе сказал, блядь. Может он бум, не мой какой-нибудь? Погнали 5 подсадов сюда? Нет, нет, нет. Пусть там Алексей ебет их спасает. А мы, может, под вас играем? Слево палец, дам. да. да. Не, не, не. Давай лучше вверх. У нас авики хорошо играют, а у них бичина дрептить через. Который инфраги дают. А тирекса. Горко встречает авик, вытащи. Да нет, пацан, пацан, дай. дай. Пуши дел кто-то. Дай палюк. Найстер, рекс. Ух ты, со скиной. Охуенно. Он с толомизиком пушит скину. Доброволька. Мы выиграли раунд. Найс. Вражеский отряд разбит. Попорочь. Установите бомбу возле одного из объектов. Погнали, пять подсадов, Лев, емон. Камон, камон, Бомба взята. Ясно. О, ну, бомба, бомба, бомба, да вышел не бомба, бомба, бомба, не врего. За кубом сразу Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Ебать, к нему эта хуйня шотит нормально вообще. Установись его, Она фарбол. должна, по идее, шотить. Ну что, сходили на двойку? Как она там? Нормально? Охуенно. Это Бомба взята. Мой? Сейчас будет очевидная единичка Раната. у нас. Граната. Интерекс красава, вот, да. ебать. Рукав инженер. В спину идет, рисует рукав, запушься. Берет Спину и шел. Уже под нашу рюкту. Да, но да. нет. Наш отряд разбит. Мы приезжаем. Че, а. ну, что, в карте начнем играть или проебем? Установите Выбирайте. бомбу возле одного из объектов. Как Пять, хочешь. Четыре фасады делаем, тирекс все равно будет широко выпущен. Бомба взята. Yeah. Каждый раунд тогда Бля ну меня убивает, Что за тайминг, блядь? Хорош. А ч вы не спрыгиваете, парни? Нахрен. Ну, Гражда Рука в двойке. Забрал. Дым, ага. киньте, дым киньте на труп, по братски. Я понял, Ника. Я случайно. Хотим меня дозорвать. Туда его. Чтоб карду служил. Не двигайся, я помогу тебе. Или кого там взорвали? Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Давайте еще 4 объекта. подсадки, это легкая срадка У них хавики никакие, можно каждый раунд вообще подсадкой играть Угрятые они нас могут запушить А я соло мет, кстати Пушьте, пушьте их вверх Терэкса опять пошел, ты пошел. <laughs> Бля... Бомба потеряна. Рука в единица. Mm -hmm. oh, okay. Бля, ну что то смотрите, емные стыд. Защитите стратегические объекты. Диджей, по-моему, ты хороший медик, душе. Тимон, давай поиграем. Широкая. Не маншот. Не со скаутом? Uh -huh. Это как? Не знаю. Болт пал, вроде. Через сексуал. Помогите не... Тут сразу медик сидит. Зачем? Я говорил. Бомба установлена. Ой, господи, наш свет. Центр пирамида. Не, я не буду, братан. Не-не-не. Да Зелень. Да. Да, Дай брони, чел. Дифузии здесь будут. А, нам дифузить. А, нам. Mm -hmm. А, мы в обороне, бля. Бомба взорвана. Мы проиграли а Я бы сразу не успел Раскат. бы никак. Защитите стратегические объекты. Google 4 пацада, а Трекс как хочет. Наверим да, стрик а, еще. Он, он, Инженер, закрытый, игра. <свист> Двоечка есть. 90 рукавян. Эликсио, эликсио, братан, уберись, блядь. Ди Джей, ну убери ты Абика, ну ты не стреляешь, нахуй ты нужен Абика. 200 очков, у меня 2-3 Это разница в 11 с половиной раз, даже больше Блять, ты понимаешь? Тадин Хорош Броня нужна я повредил броню, нужен инженер. Ч по инжам у нас? Брони можно отведать? Едай гранату! Ну что есть. Граната пошла! Мы уничтожили ответить. Победа вза... за нами. Может убьет кого -нибудь. Защитите стратегические объекты. Блять, вот. Пиздец, у меня игровой режим на клавиатуре все это время не был включен. Сейчас тогда раздам получается. Двойка. Броня нужна. Где инженеры? Мне нужна броня. Заради рукав. Рез у Два авика, не пушься. Блять, Гор... За этим, пупом. Зачем? Осторожно, граната! На горке Айк стоит. А И все не пикается? Рез. Мы выиграли, Ром. Да. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Ой, где не Ты слышишь диджей? Эй, ты слышишь что-то там? Эй, ты слышишь это? Эй, давай, давай веселее! Залезь, дал. Осторожно, Вверх блядь, сидит, идиот! Так же Также второй этаж. На своем подсаде. Гранату! Лесу еще раз. Оху поднимай еще. Не двигайся, я думаю, нет. Спасибо. Нас, ворвался с Уничтожили отряд врага. Победа за нами. Взорвите один из объектов ну, четыре противника. Терек, вставай с нами. Жизнь рядом. Бомба взята. Бомба потеряна. Бомба взята. Э. Подсаживайся. Пушат, не, пушат. Не, не. Ты что, не слышишь? Блядь. Помогите мне! Слышу, подсаживайся. Еще, ещ есть. Убил. Батя, красава. Стой, Смирно, я помогу. Бомба установлена. А, Батя, на пант спустился. Меня. А, Он минирует чип. Учтожили nice. отряд врага! Победа за нами! <coughs> <coughs> Установите бомбу! Давайте снова посадочку. Попущи карта пирамиды, блядь. Бомба взята. Я тоже не особо любитель пирамиды. Пирамиду пушит. Нерада пошла! Бля, спина Бомба Сучара, баная. Двое спина идут или трое Наш отряд уничтожен да. Миссия провалена О, диджей наконец, бля, решил медик взять Установите ёбаный, бомбу свершилось. Го, короче, суперстрата Идем на два а, не надо, не пушим, пушим, взлета. пушим рукав все вместе на размен. Авики, инженеры первые, медики Граната! со спиной. Потом Граната! на зелень идем, на их респу вперед толпой на размен просто. Вас отресят всех. Давайте, давайте, давайте. На зелень, на зелень не А, рукав, рукав, рукав, рукав, рукав, Рукав, спина. Хорош. для двух медов потеряли пьела. Бомба установлена. Вот это да, он в рукаве. Осторожно, граната! Ящик. Раздефузит ты, беги быстрее. Давай, давай, дай, давай. Раунд трейд, да. Да ч, бля, ты, что, блин, ты же так говорил, бомбу. что это. Фуз... Ну, а, как такое можно сливать? Давайте так же. Давайте Бомба так же. Взята. Попробуем. Давайте со мной. Он с первый идет, давайте тебя. Идите на Зелен. Бомба потеряна. Бомба, Бомба потеряна. Бомба взята. Поставь, электрик, поставь Надо бомбу. Идти, следуй за мной. Бомба потеряна. Спина будет, скорее всего, человек. Бомба взята. Бомба установлена. Рада, <реш> Команда противника расписывается. Миссия выполнена. Но это не засчитала. Установите бомбу. А единицу давайте также рукав запушим. Диджей, играй на ресы, не пикай. Бомба взята. Бля, диджей, по-моему, ругинит вообще. Горухав, гору рукав. Гоу -рукав. Хороший, горуков. Вот он, я смог убил. В пирамиду идите, в пирамиду идите, народ. Ладно, забейте. Ой, блядь, тут Пизда. и на голове, на голове, на Еще голове. Ещё на пирамида, лучший, пирамида. Лучший. Обступите его со всех сторон просто. Алексео, родной прицел гораздо лучше, Мистер там выполнено. зум намного быстрее. Защитите стратегические объекты. Я пошел двойку встречать. 92 дал. О, хороший. 160 поддержки. Респа. Нет, ну да, что за хуйню ты О, делаешь, ты мог грана, меня реснуть Кого реснуть? Меня обрел Они Кто смотрят жилья? выход, на Прога? который Прога. ты нашишь, блять, Ника, парсавчик Защитите хавчик. стратегические объекты Олег, время оба пробрать Ну нет В этой карте нет okay. Не моя карта Войка вроде нет? Нет Окей Питерс Они все там Ты зачем соло пушишь? Да Поэтому и не получается НТ, Потому что Неправильно играешь Плент, плент резать будет А не он пушит, он пушит, резает плант. Вот здесь Вся <гас> наша команда уничтожена. Ну, Мы проиграли, Ром. блядь, задавили. Защитите стратегические объекты. Год двойку запушим. я от них Только не пушь там, блядь, закрытую какую нибудь сеть, я не знаю. Зарвись, двойку, это два. Граната. Правой кнопкой, посиди тихо, я. Нет уж, сын. Нет. А, а кто смог кидал наш, что ли? пирамидам вроде нет не вроде не пира свои топоры а есть да все-таки да, наверх рез и джейт граната граната Кидаю Второй, граната зачем ты хуйку а даешь мне в лицо а, а ч ⁇ они ч ⁇ Дай брони, Мика, дай брони. Броню сюда Коу, быстрее. Блин. Они без медов. Еще дай брони немножко. Они на один вроде ушли. Да, ушли на один. Никогда, дал ваша. Раунд выиграл. Команда врага уничтожена. Защитите стрельнуть. Двойку давайте объекты. зарашим. Еще раз. Не выкидывайте ходи, если будет двое, кто взорвет. Двойка есть. Это два ворота. Давайте. Граната пошла! А, виппук, ага. чекай. А гранату! А, потяги, нету? Oh команда противника oh, G -G. Миссия выполнена. Ника, слышь? Yeah. А -а -а -а, у тебя чё по ЧК вообще? Ничего. Ничего? А какая у тебя максимальная стадия? User from your Никосик, ты здесь?